Дмитрий Васильевич Брейтенбихер, российский банкир и финансист, вице-президент банка ВТБ. Скажите, ну вот из этой ситуации вы для себя извлекли какую-то пользу, чему-то вас новому научил этот период пандемии, в который приходится и работать, и играть? Да, вы знаете, сложно сказать, чему научил. Все сейчас это очень модно говорить, что я переоценил ценности. Это совершенно новый урок. На мой взгляд, то, что действительно было, то, что росло, то, что развивалось, то получило новый импульс. А то, что, скажем так, загибалось, то и отмирает. Поэтому можно сказать, чему училась, чему... это скорее не обучение, это скорее уже экзамен на проверку. В настоящее время мы переживаем, видимо, тот период капиталистического цикла, оборота, повторяющего одни и те же события. Как повторяется зима и лето, когда промышленность процветает, торговля идет бойко. Фабрики работают вовсю, и как грибы после дождя появляются бесчисленные новые заводы, новые предприятия, акционерные общества, железнодорожные сооружения и так далее, и так далее. Не надо быть пророком, чтобы предсказать неизбежность краха, более или менее крутого, который должен последовать за этим процветанием промышленности. Такой крах разорит массу мелких хозяйчиков, бросит массы рабочих в ряды безработных. Владимир Ильич Ленин. Задачи русских социал-демократов, 1897 год.